вам расскажу, почему я здесь сегодня нахожусь. Во-первых, потому что это ладья, которая проходит уже много лет, и я каждый раз стараюсь приехать, поучаствовать по приглашению организаторов в открытии. Но в этом году происходит нечто совершенно особенное. Дело в том, что ровно год назад, ну без малого, может быть, без пары недель, я была ну, практически с такой, знаете, настоящей паломнической поездкой в Твери, проехалась по всем монастырям, походила по музеям, и в том числе знала и любила торжок за промыслы, была там в детстве, это, в общем-то, любовь нашей семьи. И вот попросилась туда в потрясающий музей, причем мы, Министерстве иностранных дел, связаны с этим производством, так как вот эта фантастическая форма выполняется на шивке, руками как раз Златошвеев из торжка. Посмотрела музей, и вдруг возникла идея. Мы каждый год, как департамент информации и печати, делаем подарки, которые дарим журналистам, российским, зарубежным, представителям средств массовой информации. И вдруг пришла идея сделать что-то, чтобы они увидели с одной стороны мастерство доржка, а с другой стороны во всех смыслах почувствовали наше тепло. И вот мы сделали вместе дизайн наш, мидовский, а исполнение нашей любимой фабрики в Торжке, причем все как у взрослых по-настоящему, с сертификатом, вот такие вот варежки, которые мы назвали варежки посольские, создание Министерства иностранных дел и с элементами, в данном случае, декора, а на самом деле символа, который используется на тех самых фирменных, форменных нашивках, которые включены в форму посла. И вы знаете... Честно говоря, да, и самое удивительное, что материал натуральный. Все сделано вот просто Совершенно. по высшему да, разряду. И я думаю, что отличный пример для всех остальных, как корпоративные подарки, могут сочетать наше мастерство, наше искусство, наши традиции, быть функциональными и по-настоящему... На мой взгляд, драгоценными Поэтому большое спасибо Я не против того, чтобы наш дизайн Использовался уже для вашего Какого-то своего интереса Ради бога, только за Если кому-то будет интересно Повторяйте, копируйте спасибо. Продавайте, дарите сами Мы только за Уже кого-то удалось презентовать? Это вот только, только мы Еще получили партию да. а Могу относится? только сказать, а -а -а. что Апробацию министра они прошли это да, нормальное. добро дано. Да. Но посмотрите, не стыдно же подарить. А сделали и мужские, и женские по размеру. На самом деле, знали всегда, потому что это и оклады икон, это и церковная утварь, это и все знаки отличия на форме, это и потрясающие женские изделия от кошельков, сумочек, косметичек и так далее. Кстати, вот открою тоже секрет, ношу с собой косметичку, тоже купленную, там... С золотым шитьем Все спрашивают Достаешь, все всегда интересуются ну, Потому что очень красиво